Ну, знаете, вот этот момент, когда ты выпиваешь, и в эту же секунду понимаешь, что зря. Ой-ой-ой. И зачем вы тут шест поставили? У меня только бедро срослось.